Лилина Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема, уходя, просите отпустить. Если вы приняли решение остановить отношения, не имеет значения, что было тому причиной. Не имеет значения, сколько вам лет, сколько вместе вы пробовали в браке, ибо просто встречались. Месяц, года. значение не имеет. Важно лишь одно. Вы должны подготовиться к этому разговору очень серьезно. Вы должны помнить, что этот разговор принесет очень серьезное эмоциональное потрясение вашему партнеру, которого вы решили оставить. Вы берете огромный груз ответственности, поставив точку в ваших отношениях. Поэтому вы должны быть очень внимательны. Вы должны стать на время этого диалога психологом. Успокаивать не нужно это оскорбительно. Нужно поставить перед фактом, объяснить причины. Но самое главное вы должны попросить человека вас отпустить. Что это значит? Это не простой звук. Это не просто слова. Отпустить значит дать возможность плыть дальше без него. Значит дать возможность найти свое счастье в нею. его. Значит дать возможность просто раствориться в жизни уже без этого человека. А этот человек, в свою очередь, должен понимать, если он вас любил. Он должен вам желать счастья, он должен подуть чистого свежего воздуха, воздуха желаний, добра и счастья в ваши паруса, чтобы вы спокойно отчалили от этого берега разбитых и уже ненужных вам отношений. Вы не должны удерживать этого человека, вы не должны его оскорблять, не должны обижаться, не должны мстить, не должны ставить всевозможные переконы принятому решению. По-настоящему отпустите, наберитесь смелости, наберитесь мудрости и терпения. Если человек решил уйти, значит были там увеские причины. Не стоит отговаривать, если вы видите, читайте в глазах его голосе. Действительно важные причины, действительно осознанно принятое решение для развода, для прекращения отношений. Уважайте это решение, уважайте человека за то, что он принял такое решение. Помните, все, что заканчивается, быстро начинается вновь. То есть человек, который вас оставил, он либо нашел кого-то другого, либо он надеется кого-то встретить. Не мешайте ему, не ломайте его жизнь. Поверьте, если с вами человек поговорил и попросил вас прощения, попросил вас впустить, он желает вам добра. Вы должны быть мудры и сильны. Дать ему возможность жить уже без вас. Также и вы найдете быстро свое счастье, если вы останетесь правильно. Это некий ритуал, очень важный. Расставаться нужно уметь. Лишь глупые, недальновидные люди скандаливают, бьют посуду, ругаются, обзывают, мстит. И пытаются каким-то образом жизнь человеку поломать, чтобы он не устроился. В жизни. Они ищут тех людей, с кем они завели новые отношения, пытаются построить всевозможные козы. Плетут интриги, распространяют отвратительные сплетни. Значит, этот человек вас не любил. Значит, ваши отношения были никчемные, пустые. Неважно, кто является причиной развода. Вы должны вдвоем поговорить, принять правильное решение договориться о том, чтобы развод выглядел со стороны и внутри идеальным, оставайтесь с друзьями, называйте так как хотите, приятелями, соседями, бывшими, но обязательно в ваших отношениях должна сохраниться тайна бывшей любви, настоящая дружба, которая уже не будет продолжаться и которая не будет уже прогрессировать и развиваться. Отношения нельзя хоронить. Люди должны созваниваться. Возможно, у вас есть общие знакомые либо дети. Нужно с умом расстаться так, чтобы вы друг о друга не думали плохо, поскольку ваша энергетика устроена таким образом, если вы кому-то пытаетесь насолить, ваша судьба вам пересолит вашу же жизнь. Будьте осторожны, не действуйте опрометчиво, не мстите. Выдохните пар. Выпустите пары, попытайтесь как-нибудь развеяться вне уже этих отношений, научитесь видеть себя уже без этого человека. Если вы приняли это решение, если вы конкретно являетесь инициатором разрыва отношений, вы должны помнить, что человек которого оставляете, ему будет очень сложно, будет тяжело. Не нужно быть назойливым, успокаивать, часто звонить, появляться. Это с определенной точки зрения будет унизительным. Человек будет чувствовать, что вы над ним. Это будет оскорбительно, действительно. Вы просто тихо уйдите, не хлопая дверями. Оставив как можно больше того, что вы накопили этому человеку по возможности. Ситуация будет разная. Попытайтесь сойти так, чтобы это не было унизительным. Поговорите с ним так. Попытайтесь ему доказать. Объяснить буквально на бумаге, что ваши отношения закончены действительно и нет впереди. Ничего, к чему стоило бы стремиться. Попытайтесь просто ему объяснить, что это конец и лучше уже не будет. А если не будет лучше, то зачем эти отношения продолжать, понимаете? Будьте очень осторожны. Обязательно извинитесь перед человеком. Обязательно извинитесь друг перед другом. Пожмите руки. Обнимите друг друга. расстайтесь красиво, чтобы вам не было стыдно ни перед другом, ни перед людьми, ни перед Богом. И обязательно простите и отпустите. Отпускайте друг друга, говорите эти слова. Я тебя отпускаю. Я даю возможность тебе жить спокойно без меня. Я хочу, чтобы ты был счастливым. Я хочу, чтобы ты жила счастлива. Желайте найти новых спутников жизни. Желайте добра, любви. И поверьте, если вы этот ритуал, этот экзамен сдадите на отлично, вам станет легко и свободно. Вы это осознаете немного позднее. Пока кипят эмоции, пока в душе боль, пока в голове варятся мозги от обиды, злобы и желания отомстить, вы должны это перебороть, переварить, избавиться от этого. Остыньте. Наберитесь смелости, наберитесь ума, наберитесь мудрости. Не ломать дров, расстаться истинно, как настоящие друзья, как настоящие люди, которые уважали и обожали в друга. Не ломайте то, что было до этого, не ломайте то, что должно остаться в памяти чистым и неприкосновенным. То, что должно жить о вас в памяти, как о лучших временах. Понимаете? Будьте благоразумны, не оскорбляйте другу, уходите красиво.